Макс Барских, один из самых эпатажных и скандальных украинских певцов, покоривший все постсоветское пространство проникновенным голосом, экстравагантными поступками и нестандартными решениями. Родился певец 8 марта 1990 года в солнечном Херсоне на юге Украины под именем Николай Николаевич Бортник. С детства имел творческие способности, но проявлял их в изобразительном искусстве. Мальчик 10 лет посвятил местной художественной школе, который получал образование наряду с учебой в средней общеобразовательной школе. Вместе с тем юный Макс проявлял себя также и на музыкальном поприще. Он неоднократно выступал в школьные годы с молодежными вокальными коллективами на детских фестивалях и писал собственные музыкальные произведения. Семья и знакомые хорошо принимали его творчество. В 12 лет юноша продемонстрировал родной сестре написанную самостоятельно лирическую песню на английском языке. Сестра оценила ее и предложила исполнить на семейном празднике. Это семейное выступление стало стартовой точкой музыкальной биографии будущей звезды современной эстрады. Тогда же Барских поменял собственные приоритеты и понял, что вместо художника он станет певцом. Переломным моментом в жизни парня стало время, когда после окончания средней школы он выбирал вуз. Родители настаивали, чтобы он поступил в Академию внутренних дел. Но он не уступил родительским желаниям, решив стать студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, куда был зачислен без проблем. Непреодолимое желание попасть на большую сцену подтолкнуло артиста на участие в рейтинговом украинском шоу «Фабрика Звезд 2», продюсером которого была Наталья Могилевская. Молодой человек в 2008 году прошел отборочный тур и стал участником популярного вокального проекта. Неординарность, раскованность и умение импозантно преподнести себя помогли Барских быстро завоевать признание поклонников, так как не заметить его среди других участников было невозможно. В рамках проекта «Фабрика звезд 2 Барских» презентовал два хита «Незнакомка» и «Аномалия», которые стали лидерами хит-парадов большинства музыкальных радио- и телеэфиров. Созданные и исполненные Максом песни были хороши. Но не они стали причиной масштабной популярности певца. Во время одного выступления любимец публики прямо на сцене достал из кармана острый предмет, которым стал резать себе вены. Скандальный поступок вызвал в прямом смысле слова настоящую истерику общественности. Сам артист сказал, что это действие он посвятил Светлане Лободе, которая так и не ответила ему взаимностью. Барских стали обсуждать на главных полосах украинских СМИ, характеризуя его громкий поступок на сцене как удачный пиар-ход. Из проекта «Фабрика звезд певец» ушел сам, решив, что полноценная работа на музыкальном поприще быстрее принесет ему признание и карьерный рост, чем слава фабриканта. В 2009 году любимец женской аудитории современной эстрады презентовал дебютный альбом «Макс Барский», в который вошли 13 ярких композиций, записанных в лучших музыкальных студиях Киева. Наряду с этим 19-летний артист за год записал 4 клипа, ставших в одночасье украинскими хитами. Следующий 2010 год стал особенно плодотворным. Кроме вокальной карьеры, эпатажный певец проявил себя в качестве актера. Макс успешно прошел отборочные пробы в музыкальную новеллу «Мадемуазель Живаго» и был приглашен на роль в этом фильме. Макс Барских и Лара Фабиан сыграли главные роли. Макс Барских не любит распространяться о своих отношениях. После общественного скандала на тему Макс Барских и Светлана Лобода, в котором молодой исполнитель доказывал любовь певица попыткой самоубийства прямо на сцене вокального шоу «Фабрика звезд 2», парень неоднократно пытался растопить лед в сердце возлюбленной. Он публично признавался Лободе в любви и посвящал песне. Несмотря на то, что Светлана так и не ответила талантливому и симпатичному парню взаимностью, Лобода и Барских все же записали совместный дуэт и эротичный клип на хит «Сердце бьется». Вместе они даже провели творческий тур по украинским городам. После рождения у Светланы дочери Макс сделал публичное заявление, что отныне его сердце открыто для любви. Вскоре стало известно о романе певца Миши Романовой. Девушка уже несколько лет живет в киевских апартаментах певца и является его подругой детства. Возлюбленная Макса также родом из Херсона, молодые люди вместе отучились в муниципальной академии искусств города Киева. Влюбленную пару часто видят вместе, Макс Барских и его девушка посещают светские вечеринки, кинотеатры и кафе. Молодые люди называют свои отношения дружескими, однако их друзья и знакомые считают, что между Мишей и Максом происходит нечто большее, похожее на любовь. В феврале 2016 Макс удивил всех на закрытой вечеринке Грэмми «16». Певец открыто обнимал перед камерами модель Машу Руденко, известную своим романом с Миком Джаггером.